Так, всем привет. Привет. привет! привет! Маша, помаши ручкой тоже, Маш. Привет! Ага, привет. Ага. Первая доставочка в СПО 97,36 салават. Половина заказиков уже разобрали. Вчера их было 110 коробочек. Сегодня девочки наши энер... э, интернет-проект «Энергия роста» забирают заказик. Это помашите ручкой. Ура! Приветик всем! Так, что же они нас сегодня забирают, мама дорогая? Итак, начнем с Ольги Матюхиной. Это привет. наш... Практически директор нашего проекта. Всем привет. Ага. Пришла забирать свой заказ. Прикладные ага. быстренько возьму. Самое вообще, что меня радует в этом каталоге, я получаю свою подписку Wellness Life. Четвертый шаг. Получаю бесплатно. Бесплатно. Классно, классно. И за них я получаю 100 баллов. Ага. А, на 50% скидки взяла витамины женские еще дополнительно. Ага. А, по заказу у меня... Две селфи-палочки. Ага, такие коробочки красивые, а, стильные, да? да. Угу. Взяла сухой шампунь для волос. Вообще штука классная, Всегда беру его. А, нравится, на челку использую. Челка быстро пачкается, поврызгала, всегда угу. свеженькая. Насколько хватает то ли, ее? А, насколько хватает? Ну, на сутки, наверное. Ну да. Ну, как... да, же, да правильно. На ага. уже там голову моешь. Ага. Наборчик. Ой, наборчик а, вообще красивый. Я... Да, это новенький наборчик. Mm -hmm. Я, честно говоря, даже не поняла, что он в коробочке идет. Это вообще круто. Mm -hmm. То есть на подарочек это вообще супер, yeah. да, oh, Три продукта. Uh -huh. И они очень вкусно пахнут. Mm -hmm. oh, Ой, смотрите, вообще, такие классные. Oh, oh, oh. Вообще по 30 да, мл. Да, на подарок вообще так классно. Uh -huh. Так, дальше что? А, наборчик в этом каталоге идет. А, детская зубная паста. Еще, как дочка заказала, mm -hmm. туалетную водичку себе не могла устоять. Mm -hmm. Вообще классная. А, гель-лак с эффектом нет лак салонного салон салонного покрытия с эффектом, а эффект. эффектом гель-лака да, да. ага. вот, ага. правильно лак не мы не взяла нет Просто... лак полно а ну понятно uh -huh. хорошо вот, это уже я uh -huh. до, до uh -huh. этого до этого посмотрим мыло 5 штук uh -huh. мыло себе взяла, взяла что-нибудь какой нибудь мыло себе, все, себе? давай себе. покажем давай давай, давай. давайте слушай я всегда новинку всегда беру обязательно классно Ой, какая красота! Ой, Пахнет так вкусненько. Ага. Ой, какое Пустошно. красивое мыло! Это вообще подарочное большое, ага. большое. большое. Большое. 75 грамм большое 100%. мыло. Хорошее ну, заберем, ну, да? Ну, вот Понюхай тоже. Девять каталогов у меня. У меня призит Так, ну и чего смотрим? А, Накладную. Вот здесь да. 7, да. Угу. Сумма заказа без скидки три три тысячи четыреста четырнадцать рублей. Угу. А, скидку я использовала 2048 рублей, угу. и того оплатила я за... А, ну да, да, это 200, то, что у меня осталось. Скоро-скоро да, да. получу да. наличкой. Да, уже да. открываем. Да, да, а да, документы подали. И осталось э, к оплате в итоге у меня 1288 рублей. Супер. Заработано баллов у меня 176 баллов в этом каталоге. Хорошо, отлично. Вот, супер, Рульочка, молодец. Эльмира Васильева уже второй раз. Она Привет. попадается к нам на видео. Да. Ага, так. У меня остатки с прошлого каталога. Ага. Вот. Ну хорошие остатки. Да, это я маме взяла. Угу. Велнаспек. Подписку да, новую оформила или 50% скидку? По-моему 50% скидку я взяла. Я угу. всегда беру 30% скидку. Угу. Вот такие мылы жидкие, мне так нравится такой аромат классный, с <сосмотра> <сосмотра> инжиром, да, по-моему, да, инжир да, это вообще да. офигенский такой, и густой, видите, ага. он вообще густой, то есть надолго его хватит, классно, да, и взяла маме команду, мамочку голубим, маме, конечно, нельзя отказывать, <смотра> по акции, сколько она была, 99 рублей, а у накладная 9 -9. есть, да, да. По 79 рублей, да, 79 бывает. рублей, да, сейчас оттенок а, покажу, Помада Арифле за 79 Итак, рублей. Свет. Смешные цены. Боже мой, а мне, еще говорят люди. Дорого Арифле с ума сойти, да? И смотрите, какая прелесть. Красиво, красиво. Он Вообще а. мне нравится блеск. Сумасшедший блеск, да? Ага. Так, да, конечно, телефон никак он наверное ну, отразится откажаем. на его. Да, да. это, по-моему, ягодный оттенок. Ага. Вот. И давайте накладную показываю. Давай, вот получается сумма заказа без скидки 1392 скидка 835 мне компания возвращает, да? uh -huh. и плачу я 557 рублей всего uh -huh. это сейчас с что полосных ценных? да, вот видите, процент, вот, был успех я со скидкой бесплатно. взяла, за 50% скидка uh -huh. молодец, девочка uh -huh. так, uh -huh. за Зайчикова, yeah. переходим Привет. в следующий yeah. вот, все собрались yeah. прямо в одно yeah. время, я вообще удивляюсь, как будто мы специально uh -huh. это наш wellness life, один wellness life женский тоже бесплатно пришел, нет? один бесплатно, другой uh -huh. мужской uh -huh еще один будет и все бесплатно ну а сразу 200 баллов можно сказать да? я себе заказал потому что получилось ага. акции, да, да? Ага. приходят они нам за 253 рубля практически бесплатно да практически бесплатно Вот Парыш. такие вот шикарные шариковые рестораны они приходят нас почем там я не помню но очень дешево ага. Вот такие вот сухие шампуни, них Разные. Тоже смотри, вся команда берет да. сухие шампуни. Вот такие вот мусы долгожданные для ног да. от тяжести. Ты сама их пользуешься? Да, очень классные. Помогает... Вот эти гели. Подожди, это да. помогает себе? Да. Вот эти вот ну, да. мусы. Да. Просто да, я стану. очень хорошо, много слышала отзывов очень хороших про этот мус, что действительно помогает снять усталость, да? Да. Ага. Вот эти гели замечательные. Угу. Благодаря вот Жене Данилове я научилась стирать виньёй. <laughs> Я сейчас вообще не покупаю порошки, честно говорю. Я не покупаю ни порошки, ни моющие средства. Вот все пользуется этим. Вот такая вот туалетная водичка на заказ. подарок пришли. Вот такая сумка, пикник. Супер. Там, 250 чем-то рублей, да? И вот такие вот сережки. Просто у меня было две возможности. Да что это, разве так бывает? Тогда два номера. на два номера, тогда. И вот такие За себя того парня, короче, да? Да. И вот такие вот сережки. О, интересные, красивые, очень красивые. Очень дешево они нам приходят. Очень красивые. Не 253, что я сейчас скажу. А, 279 рублей. Даром. Угу. Даром. Представляете? Золото, да? Сейчас угу. покажу свой накладную. здесь вот у меня куча каталогов девичка. А вот это что у тебя такое? Вот. Так поняла, это, это. у нас туалеты водички, водички да? которые маленькие, да. Достали это для мамы. Себе. Маме нельзя отказывать. Угу. Вот такие вот. Очень ага. удобно носить в сумке. Какой Это иклад, а? Классика. Да. Классика. Сейчас, кстати, с резерва вышли остальные водички. Девочки, ловите, кому нужно. Угу. Это вот это наша любимая помада. Три в одном, которая увлажняет. И Былзанчик замечательно идет, прокрашивает, да, да. Угу. очень это замечательно, да. это ягодный цвет, вот, да. Да. Вот. Да. Угу. Красивый. вообще да, хорошо так прокрашивает, увлажняет губки, да. вообще угу. Кубы супер -пупер. Молодцы. Вот, и хотела бы показать свою скидку. Давай. Сейчас покажу. Ой, что-то Вот что это всё у меня пришло. Каталогов куча, молодец. Каталогов куча, Так, так, <гл rejoice> mm -hmm. <гл> а, помада... Эльза запуталась да, накладных, это так наверное, <смешно>, <смешно> <смешно> один заказик забирает, так поняла, да? <позылеч> это не твоя коробочка <позылеч> да, а еще стоит. Это не твоя коробочка стоит. А еще еще коробочки там есть. <позылеч> <смешно> понятно. Вот ага, у меня заказ. Составляет. Получается, без скидки семь с половиной тысяч. С использованием скидки. Скидка 45 тысячи. И я заплатила три тысячи. Сейчас указала скидочка. 36, 36 да. тысяч да. Да. и вот я 3 тысячи сплатил за всю вот эту угу. красоту угу. супер молодцы Ура! девочки всем привет энергия роста помашите ага. всем привет всем привет всем привет ждем ваши заказики тоже видео всем пока